Здравствуйте, вы смотрите программу неделя спорта, очередной специальный выпуск, посвященный Кубку Конфедерации FIFA 2017 года. Со мной, как обычно, в студии наш эксперт, уже можно сказать, Александр Дегтярев, автор и основатель проекта Фанка. Саша, тебе еще раз привет. Привет. Да, привет. давненько мы с тобой не виделись. Последний раз я тебя видел только после третьего тура Кубка Конфедерации. Уже успел соскучиться по этой... Аналитики, можно сказать. Ну что ж, для наших зрителей я предлагаю напомнить им э, сетку турнирную по полуфиналам. Итак, в первом полуфинале встречались Португалия-Чили. Проходил он 28 июня в Казани. Счет 0-0 в основное время. По пенальти сборная Чили проходит финал. 29 июня на стадионе Фишт в Сочи встречались Германия и Мексика. Счет 4-1. Ну что ж, э, давай начнем анализировать. Начнем с первого матча Португалия-Чили. Я знаю, ты был на стадионе в этот момент и смотрел эту игру. Да, я был на стадионе, смотрел эту игру. Я был очень рад погрузиться в эту атмосферу, но, к сожалению, основное и дополнительное время матча не оправдало абсолютно моих ожиданий. Почему? Ну, как Ты? говорится, мои ожидания, мои проблемы. Да. Игра была очень... Равна. <с> <с> <с> Нет, игра была какой-то сумбурной. Не было видно большого желания команды бежать вперед и забивать голы. Были определенные моменты, но, к сожалению, они не завершались голами. Чилицы были ближе к победе и в основное, и в дополнительное время. На последних минутах второго экстра тайма у Чилицев был прям вот экстра момент, когда сначала было попадание в штангу, потом добивание в пустые ворота и перекладина. Ну, все справедливо, как мне кажется. Единственное, что огорчился я, потому что... Тренер а, сборной Португалии выпустил трех игроков на замену. Все они били пенальти, и ни, ни один из них не забил. Это вот меня прям очень огорчило. Я думаю, что как бы он что с собой не сделал. Хорошо. Что еще можно сказать по этому матчу? Насчет Криштиана Роналда, почему он не ферил? Я помню, ты своих прогнозов давал то, что, мол, в плей-офф он будет прям тащить, тащить, тащить, а здесь, ну, он просто был потерян. А, ну, видимо, он решил дать, так сказать, себе отдохнуть после того, как играл в, на групповом этапе более, как сказать, броска, Играл вот подобающе себе и своему имени. Ну, а потом уже, видимо, или установка была не сильно бегать. Или просто сил не осталось, ну, я не знаю, человеку 32 года, он уже не молодой, не в каждом матче можно носиться все 90 минут. И я думаю, у него просто голова была несколько другим забита. А, я напомню, просто у него в перерыве между групповым этапом и а, матчем плей оф у него mm -hmm. родились дети за которым он полетел сейчас в Нью-Йорк, фото фотографию да, да. выложил в свой Инстаграм. Я думаю, он просто об этом задумывался, и у него мысли были совсем о другом. А вообще, мне кажется, что сборная Португалии не очень сильно хотела попасть в финал, потому что начинался матч с того, что ну, не было третьего основного состава, как минимум. Куарежма, Нани, ну, с натяжкой Жоу Маутиньо, они были все на банке. И Пепе не хватало, конечно же, который был а, дисквалифицирован. Хорошо, но ну вот я сейчас открыл статистику по статистике за весь матч. А Владение мячом 44% у Португалии, учили Чили 56%. Остальное все идентичное. Удары по 15, ударов створ по 3, удары мимо 9, блокированных ударов по 5. Три штуки, но штрафных у сборной Португалии больше. Но ну, они ничего не смогли из них извлечь. Ну, Когда да. бил Роналду из одной из своих любимых, наверное, точек, там расстояние было прям вот оптимальное забивать со штрафного. Да, чтобы было он... так видно на камеру, что ноги вот так вот раздвинул, да? Он очередной раз не забил, это доказывает то, что либо футбол научился противостоять штрафным ударам Роналду, либо Роналду разучился их бить, во что я не верю категорически. Хорошо по серии пенальти, что можешь сказать? Почему вот ну, так получилось? Я могу сказать, что это с, скорее всего специально так что ли было задумано то, что вот реально давайте мы не будем выходить в финал или реально Клаудио Браво настолько топовый футболист? Я не могу сказать, что Браво топовый вратарь, по крайней мере последний его сезон в английской премьер-лиге показывает абсолютно обратное и я думаю, что просто тренерский штаб конкретно тренер вратарей готовил своих «Стражей ворот» к тому, чтобы отбивать пенальти от игроков сборной Португалии. Они ведь очень звездные, все известные. Куареж, Мейнани, Жуао Маутиньо. Есть куча видео, как они бьют пенальти, и подготовиться к этому, в принципе, можно. А Руй Патрисио не угадал ни один удар, по-моему. То есть он то прыгал не в тот угол, то прыгал в другой угол, били по центру, и в итоге... Серия пенальти просто показала то, что португальцы готовились к этому матчу гораздо меньше. Uh -huh. Еще об этом говорит то, что португальцы вышли на разминку минут так на 10-12 пораньше. То есть тренерская установка чилийцев длилась гораздо дольше. Uh -huh. Это тоже говорит о настрое команды, настрое тренерского штаба на победу. На победу чилийцев. Хорошо. По атмосфере на стадионе что можешь сказать? Стадион был практически полностью забит, из 45 тысяч свободно было где-то тысячи всего 4, но это были либо места в VIP-зоне, либо mm -hmm. угловые сектора, то есть все а, оптимальные недорогие места были заняты. Какие-то, естественно, достались бюджетникам, что, конечно, неотрадно, но стадион был забит, атмосфера была прекрасной, а, пошумели неплохо, мне очень понравилось. Mm -hmm. Хорошо, ну что ж, поздравляем сборную Чили с выходом в финал, и теперь говорим о том матче, который, ну, для сборной Германии такие полуфиналы, это уже не в новинку. Вспоминаем полуфинал 2014 года против Бразилии 7-1, здесь полуфинал против Мексики 4-1. Да, этот э, матч мне очень сильно напомнил матч со сборной Бразилии, потому что немцы, я не могу сказать, что понеслись сломя голову с первых минут в атаку. Просто они встретили слабое сопротивление обороны и начали ее крушить. А когда поняли, что вот уже счет 2-0, они пошли еще забивать, но мексиканцы уже как-то подсобрались, что ли. Просто после первого гола было видно в глазах оборонцев что-то типа непонимание, как противостоять этим футболистам. Хотя я не могу сказать, что конкретно эта сборная Германии гораздо сильнее мексиканцев. Но точно не на 4-1. Просто Мексика на протяжении всего матча показывала, что в тактическом плане она к матчу была абсолютно не готова. Ну да, потому что защита, по-моему, там ну, даже не было ее вот номинально. Дело даже не в защите. Они э, и в атаке действовали как-то очень э, сумбурно. Ну, Чичели-то вообще потерянный был? Да много кто выглядел потерянным. А, на самом деле, ну, единственный гол они забили, ну, случайно. Это вот шаровый гол, потому ну, что... Ты видел, с какого расстояния они его забили? Удар был с расстояния, я думаю, больше, чем метров 35. 40 метров Вот 40, да. Оттуда специально гол не забьешь. То есть, они до этого оттуда не били, значит, не было такой тренерской установки. Да, давайте представим, что в этот момент думал Торштегин. Да дело не в Торштегине. Когда вот такой мяч прилетает, имею в виду. Я уверен, он не успевает ничего подумать. Это что-то типа а, все, поздно». Ладно. Нет, на самом деле в этом ударе виделось отчаяние мексиканской атаки, потому что мексиканцы имели моментов не меньше, чем немцы. Но а, тактическая выучка позволяла немцам а, доводить момент до верного, то есть а, третий гол был забит очень а, тактически грамотно, то есть пошла передача сквозь всю защиту, потом он отдал на свободного партнера, тот уже расстреливал пустые ворота. У мексиканцев таких моментов не было, то есть они а, заходили за счет каких-то а, в штрафную, за счет страсти, эмоций, каких-то личных футбольных качеств, но никак не за счет сыгранности и тактики. Хотя эта сборная Мексики между собой варится и играет гораздо дольше, чем конкретно вот эта сборная Германии. Угу. Ну Она вот ведь собралась э, только по, перед Кубком По схемам а, сборная Мексики играла по схеме 4-3-3, сборная Германии играла по схеме а, 3-4-2-1. И а... чем, насколько я понимаю, было удобно сборной Германии, то что... А, трое опорных полузащитников могли спокойно отходить в оборону или же, наоборот, защитники могли просто раньше встречать? Я на самом деле особо не рассматривал а, расстановку немцев, но за матч мне бросилось в глаза то, что начинали мексиканцы именно по тактике 4-3-3, а заканчивали матч уже 3-4-3. Вот В связи с этим, наверное, был забит четвертый гол и, может быть, даже третий, потому что они стали еще больше раскрываться. Каждая контратака немцев несла в себе опасность даже в зародыше. То есть, когда мяч попадал в центральный круг, mm -hmm. немецкий полузащитник или атакующий игрок оказывался один против двоих. И у него еще были два партнера, которые набегали по флангам, и мексиканцы только после этого начинали возвращаться. То есть... Каждая контратака немцев была потенциально опасна. Ну да, я думаю, тогда совет сборной Мексики играть следующий матч против сборной Португалии по схеме 1-10-0-0, Арканойт. Я думаю, у мексиканцев не должно быть проблем с португальцами, потому что раз они отпустили своего лидера отдыхать, значит, они опять-таки не заинтересованы в матче за третье место. А мексиканцы, они покажут страсть даже в матче за бронзу. Угу. Хорошо, ну что ж, переходим тогда к матчам уже решающим, которые будут раздавать медальки, можно так сказать. Первый матч это произойдет в Москве 2 июля в 3 часа дня, если я не ошибаюсь. Да, Сборная Португалии против сборной Мексики. Кто? Да, на стадионе «Спартак» я не ожидаю, конечно, аншлага, я думаю, там будет немного. Зрителей. Но там будет очень много спартаковцев. Да там и динамовцев, и фанатов ЦСКА, и Локомотива, думаю, будет немало. Но, тем не менее, я ожидаю победу сборной Мексики, хотя я хотел бы видеть их в финале больше, чем сборной Германии. Хотя бы третье место они должны получить, потому что эта команда, Достойно медалей на Кубке Конфедерации. Сборная Мексики, да? Да, сборная Мексики. Букмекеры с тобой не согласны. Абсолютно уверен был в том, Absolute что они будут. Сама... <laughs> Абсолютно был уверен, что будет так же. Ну вот по коэффициентам 3.24 сборная Мексики, 2.27 у сборной Португалии. А на ничью? На ничью в основное время 3.74. Меня вообще э, поражает, э, поражают коэффициенты букмекеров на матче э, Кубка Конфедерации. Я не... Ну вот разве что с, в матчах с явными аутсайдерами были какие-то адекватные котировки, но вот в более-менее равных матчах, это же матч на три результата, вот классический, там может победить любая сборная, но я вижу нежелание выигрывать от сборной Португалии, поэтому я ставлю на Мексику. Ну и а тем более у них нет прям основного игрока, Криштиан Роналдо не примет участие в матче за третье место, кто, кстати, займет его место в составе? Да, Там много кому можно его заменить. В позиции Тоже свободного полузащитника, вот этого свободного художника может выступить Куарежма. Угу. Я думаю, наверное, с первых минут на этой позиции выйдет Нани, а потом В паре его... С силой, да? Да. Если, а... Если у него не хватит сил, ну, скорее всего, не хватит, выйдет Куарежма. Угу. Причем время будет примерно одинаковое, то есть, ну, где-то 50 на 40. А переходим тогда к финалу, к главному матчу. Это матч группы «Б» Чили против сборной Германии. Надеемся, не будет такого счета, как а, было в Казани. Кстати, о Казани можно сказать то, что, вот, как мы говорили про стадион «Фишт» – драки с 2017 года. Стадион «Казань-Арена» – ничейки с 2017 года. Да, они еще идут по убывающей. Сначала была ничья 2-2, потом 1-1 и 0-0 в итоге Чили… Ой, подожди. Да, Чили Португалия. Ничья 0-0 в основном. Да. Но потом, всеми любимая, наша, <свят> родная сборная России избавилась от этого проклятия, проиграв сборной Мексики за счетом 2-1. Мы ее в учет не берем. <свят> <Да>. <свят> <свят> Это все-таки ее, можно сказать, родной стадион, хоть и отчасти. Хорошо. Итак, финал. Чили-Германия. Я боюсь, что победит сборная Германии, хотя мне этого очень сильно не хотелось бы. Причем, я думаю, что они забьют на два гола больше, чем чилийцы. <свят> По коэффициентам на победу сборной Чили дают 3,12, на победу сборной Германии 2,5. Я вот был уверен, что опять на Чили будет 3 с чем-то, на Германию 2 с чем-то, но это же очевидно. А, ну не знаю, Чили классная команда, мне очень нравится чилийская сборная, и я симпатизировал ей на протяжении всего турнира. У меня в первую очередь а, выросло отношение к, а, по отношению к этой команде, а, потому что большое количество болельщиков из этой страны прилетело в Россию, а лететь сюда очень много. И я в первую очередь буду поддерживать чилийцев а, в благодарность за то, что они отнеслись к турниру в моей стране так положительно. Mm -hmm. А немцы привезли второй состав. То есть а, посчитали, что это так себе турнир, он им не интересен. Соответственно, для меня это как... Плевок в мой личный адрес, как болельщика. Хорошо. Ну что ж, <связывается> с этим разобрались. Я знаю то, что ты сам поедешь на финал Кубка Конфедерации. Вопрос. Не страшно ли тебе находиться на зени арене Думаешь, развалится? Да. <связывается> Нет, я, я очень надеюсь, что она не развалится. Но боюсь, что поле в ненужный момент сможет выкатиться и... Футболистов всех снесет трибуны. <свят> <свят> нет, все хорошо будет, я уверен. Будут протечки, будут какие-то проколы, будут насмешки над Зенит-ареной, но все пройдет на высшем уровне, в этом нет никаких сомнений. <свят> хорошо, ну что ж, сборная Германии получается по всеобщему мнению становится обладателем Кубка Конфедерации, но это мы посмотрим. посмотрим. Я лично надеюсь, то, что сборная Чили его выиграет. Ну что ж, у нас в студии был Александр Дегтярев, автор и основатель проекта «Фанка» на о именном YouTube-канале Фанка. Да, Фанка Саш, большое тебе спасибо за прогнозы. Мы на этом заканчиваем, друзья. А после финала, к сожалению, мы уже не успеем выйти в эфир. Поэтому смотрите э, мой обз... YouTube-канал. YouTube-канал Александра э, с стадиона З... Санкт-Петербург-Арена или Зенит-Арена, кому как, Санкт -арена, как удобно. Санкт-Петербург-Арена он будет называться. Да. да Ну что ж, я надеюсь, то, что тебе понравится поездка в Питер, и ты Uh, привезешь оттуда много такого много различных материалов Ну и какой-нибудь сувернирчик Да, для наших, магнитик да, Для нашей программы тоже Обязательно Большое спасибо за внимание Это был обзор Кубка Конфедерации Полуфиналов ждем, ждем финала и матч за третье место Надеюсь, будет очень интересно С тобой был Роман Полинсков Увидимся, пока-пока